И я сегодня с утра решил вам рассказать особенности приобретения квартир в городе Сочи. Я сейчас скажу вам о фокусах, которые исполняю я лично, где можно сделать дешевле прайса. Нет возможности получить э, рассрочку, там, да, не три месяца, а полгода. А хочется, если честно. Я купил за 18 миллионов рублей. Я говорю, я, блин, сиди, я сам открою. У меня есть 13 миллионов рублей. Он говорит, а что, так можно, что ли? Стоит тот комплекс или иной, брать или не брать? А если брать, то какую максимальную скидку можно получить? Все! Рецепт просто как дважды два. Прекрасного доброго утра, милые уважаемые мои, нахожусь в городе Сочи, как обычно, и я сегодня с утра решил вам рассказать особенности приобретения квартир в городе Сочи. Знаете, с кем работать, с кем покупать, в этом есть огромная существенная огромная разница. Сейчас я расскажу конкретно о своей компании, что можно сделать для того, чтобы купить квартиру дешевле и что можно сделать, если у вас есть возможность платить в рассрочку. В общем, я сейчас скажу вам о фокусах, которые исполняю я лично, где можно сделать дешевле прайса, как можно сделать, да неважно где практически, и то, что можно купить квартиру в рассрочку там, где рассрочки нет. Я думаю, для большинства из вас это весьма немаловажно. В городе Сочи существуют застройщики, вы знаете, если вы покупаете квартиру от застройщика, вы думаете, то что я приду сам и куплю, конечно же, дешевле. Да, так думают большинство из вас. Но сразу же вам вам говорю то что если вы идете сами допустим без агента либо идете с каким-то любым другим агентом который э, является специалистом в недвижимости в городе сочи вы думаете то что он ваш специалист но зачастую он вам делает по прайсу потому что он в этом не заинтересован б он молодой в нафиг оно ему надо как говорится делать вам какие-либо большущие скидочки я что исполняю если вы инвестор если вы покупаете через компанию сочи удв я делаю рассрочки там, где нет рассрочек. Далее, я трамбую застройщика. Я всегда трамбую застройщика, всегда трамбую застройщика, по причине того, что я заинтересован в том, чтобы дать вам лучшую цену. Поэтому, еще раз я вам говорю, если вы планируете что-то купить, если вы где-то что-то забронировали, просто напишите мне, скажите, Дима, я забронировал, ну, образно говоря, допустим, там, Сочи парк. Дима, можешь дешевле? И я вам делаю, допустим, там, на 300 тысяч рублей дешевле ваш Сочи парк. То есть, вот я, что к чему. И проверьте разницу. Работали вы раньше с кем-то Попробуйте поработать с нами и вы увидите То, что это действительно в действительности Работает и то, что можно покупать квартиру Дешевле. Дальше. Многие у нас В городе Сочи, конечно же Есть объекты, где рассрочек Нет. Либо если есть они, но они символические Сразу же удваиваю рассрочку Которую дает застройщик. То есть есть официальные Условия рассрочки И у вас, допустим, нет возможности Получить рассрочку там, да, Не три месяца, а полгода А хочется, если честно. Я сам лично всегда приобретаю квартиры в рассрочку, честно вам признаюсь, ну практически да, всегда, всегда вообще. Я стараюсь не использовать ипотечные средства, хотя с использованием ипотечных средств тоже можно зарабатывать. И я, как правило, всегда беру квартиру в рассрочку и стараюсь максимальную рассрочку. По причине того, что, как бы если вы знаете, то, что у вас продается недвижимость, и вы уверены, то, что вы ее в течение года, допустим, продадите и погасите свою задолженность, тем самым приобретаете выгодно помещение, апартамент или квартиру, не суть важно, допустим, от застройки с моей помощью, но в максимальный срок. максимальный срок, необходимый вам для продажи вашей квартиры. Далее, можно до бесконечности, там, допустим, у вас счет какой-то, который разблокируется, где у вас там проценты, чтобы не сгорели. Это тоже туда же, в ту же корзину. У вас, допустим, там наследство появится, у вас там, что у вас там, да, ну, все что угодно. Там деньги из-за границы переведут в течение года. Ну, в общем, вы знаете, что вам дадут 13-ю зарплату, образно говоря. И все это у вас удовольствие должно произойти в течение года я делаю так. Де беру на год эту квартирку и потихонечку плачу. Если вы показываете худо-бедно какую-то платежеспособность, или в целом даже если вы не показываете платежеспособность, но берете через меня, никто с вами этот договор не расторгает. Будь то даже объект по федеральному закону 214. Скажите, это невозможно, все это возможно. С правильными людьми все возможно. Я еще раз говорю, делаю рассрочки там, где в городе просто-напросто нет. От слова совсем, хоть и многим не нравится это, Слово, ну вот, в общем, я это исполняю За вторички я молчу, с по мы тоже договариваемся Вторички тоже мы берем и делаем вам в рассрочке Было бы у вас желание купить, как говорится, а я организую, дорогие мои В общем, мы находимся в городе Сочи Здесь недвижимость многих из вас интересует Я думаю, раз вы смотрите мой канал, не просто так, неспроста вы смотрите канал ЮДВ Значит, вам интересна недвижимость в городе Сочи Вот, к примеру, Грейс Горизонт Хотель Здесь я продавал квартирки от 3 миллионов рублей Но это не квартирки, а апартаменты апартаменты в составе отеля и весьма неплохо себе качает. Отель весь распродан, остались одни вторички и в основном сейчас там даже номера без окна, минимальная цена, это 9 миллионов рублей, вот именно вот в этом горизонте, это в Цоколе в обратную сторону, номера без окна, порядка 17 квадратных метров, там 16 квадратных метров, их цена сейчас это 9 миллионов рублей. Когда-то они продавались 2 600, что-то такое, 3, и вы знаете, очередь даже стояла, Но не стояла, зато сейчас очередь и надо бы купить где-то за 7, за 8, да предложения нет. Далее, вот, вот допустим, Брейвис апарт Вот здесь тоже у нас в продажу есть помещения. Тоже они в продаже. Цена миллиона рублей за квадратный метр. Ну, единственное, площади от 40 с лишним квадратных метров. Исходя из этого, получается вот немножечко такой большеватый ценник. В общем, даже здесь можно организовать беспроцентную рассрочку в договорку при продаже, естественно. В общем, предложение для покупки вам помещения. Еще раз обращаюсь к вам, те же мои уважаемые диванные комментаторы. Есть У нас очень много комментаторов, которые смотрят меня и комментируют. И вот они начинают рассказывать там что-то, какие-то свои мнения. Дорогие друзья, есть понятие, вот образно говоря, быть в горах. Жить в горах образно, допустим, и видеть горы по телевизору ⁇ это небо и земля. Если вы видели квартиры, это не значит то, что вы все знаете об этих квартирах. И тем более, что вы думаете и знаете то, что вы, вы знаете все о квартирах, как ее купить. Быть риэлтором или видеть, как работают риэлтора в городе Сочи, агентств недвижимости, это небо и земля, еще раз я вам говорю. Не мандаумничайте большинство из вас. Если вы думаете то, что вы продавали квартиру в своем регионе, то, что в городе Сочи вы э, сделаете то же самое, продадите или купите. Может быть, вы и продадите, может быть, вы и купите. А потом будете, конечно же, упущенную выгоду считать. Потому что, еще раз я вам говорю, у меня очень много покупателей. Есть люди, как бы, меня знает весь город, меня смотрит весь город. И вот эти люди зачастую есть э, умные, слишком умные, да, до хера ума. И вот они, э, уважаемые покупатели, они пошли, допустим, общались со мной, а потом пошли, узнаю там, да, спустя неделю созваниваюсь, что, как дела у вас там, будем брать, ну, смотреть, выбирать, еще что-то. А он говорит, а я уже купил. Я говорю, слушай, говорю, ну, к примеру, Рамада. Я купил за. 18 миллионов рублей. Я говорю, я, блин, сиди, я сам открою. У меня есть от 13 миллионов рублей. Он говорит, а что, так можно, что ли? Еще раз говорю, быть риэлтором. И слышать, как работают риэлторы, это работают риэлтора. Это небо и земля. Вот, например, у Ромады, еще раз я вам сказал, 5 миллионов разница с номера. У меня есть варианты предложений. Дальше, фрегат. К примеру, да, ну, давай, на примере, квартиры, да, да какую-нибудь, допустим, там, да, кислород. Они идут, вот, многие из вас, да, напрямую, и берут, а при приобретении квартиры через меня в кислороде они получают минимум 200 тысяч рублей скидочки, максимум там до 600 тысяч рублей я организовываю э, в самых таких обыкновенных рядовых случаях. То есть, каждый случай надо разбирать, рассматривать в отдельности, но в среднем меньше 200 тысяч рублей скидочки по покупке квартиры в жилом комплексе Кислорода Лесо, Поча Парк, ну, не бывает. Честно, сразу вам скажу, если вам какой-то агент или риэлтор э, иду в лавке, а бывает, и говорит, там нету скидок или нету там рассрочек, не верьте ему. Извините меня, 200-300 тысяч рублей лучше уж пропить, извините меня, или детям что-то купить, или подарить, на благотворительность пойти сделать, да отдать, чем просто подарить какому-то застройщику или какому-то риэлторю. Мы компания открытая. Мы компания не жадная. Именно мы, я компания ЮДВ ждем вашего звоночка. Организовываем самые смачные, самые вкусные предложения. Не можете знаете основы, но э, большинство из вас пытаются сами мыклиться, пыклиться, что-то покупать. А потом, допустим, Заходит что, не дай бог, еще в какую-нибудь стройку, не дай бог, кошмарную, которая, допустим, затягивается. Или же, что, не дай бог, не построится. Еще раз я вам говорю, вас могут ввести здесь такие блуды, многие агентства недвижимости в городе Сочи, что вы будете потом жалеть и думать, блин, Дим, помоги. Вот очень часто потом мне пишут, у меня даже есть видеоролик, как вернуть деньги от э, нерадивого непорядочного застройщика. Так вот, прежде чем узнавать, прежде чем туда э, влезать, наберите меня. Иногда я даже видеоролики снимаю, с той целью, чтобы вы просто обо мне узнали. А многие увидели мой видеоролик, что я снял какую-то говнобудку, они мне начинают звонить. Ой, звонить, они пошли и купили. А потом, когда проходит полгода, они узнают, что это хрень моржовая, то, что это геморрой, это долгострой, это потеря денежных средств. Они начинают звонить мне и говорить: вот, Юдаков, ты же снимал, помоги нам вытащить наши деньги оттуда. Я говорю: а почему я должен вам помогать? Ну ты же этот ролик снимал, потому что ты его снял на канал, выложил, я его купил. Слушай, мой уважаемый, начнем с того, что я его снял, чтобы вы обо мне узнали, чтобы была реклама какая-то. Если бы я не сниму, не сделаю рекламу, вы ко мне и не обратитесь. Ну, вот есть часть людей, которые после снятие ролика обратились ко мне я им помог я их увел я им объяснил а вы посмотрев видеоролик пошли и купили сами так вот мои ролики для того чтобы вы меня набирали сколько вам стучаться Взяли мой номер 8-918-880-07-47, звать меня Дима, Дима-ЮДВ, пишите, звоните, не стесняйтесь, я не кусаюсь, прям берете, звоните, говорите, Дим, вопрос такой, денег столько, хочу э, там или там, вот что есть, вышли подборку, расскажи предложение, либо характеризую, какие комплексы рассмотреть, выбрать, порекомендую, или же задавайте вопросы, стоит тот комплекс или иной, брать или не брать, а если брать, то какую максимальную скидку можно получить, все! Рецепт просто как дважды два Поэтому, дорогие друзья, не надо бояться, не надо стесняться Надо брать, звонить в компанию СУЧДВ, набирать меня Ну и, конечно же, покупать квартиры в правильном агентстве По лучшим условиям, с лучшими скидками, с лучшими рассрочками Ну и, конечно же, со специалистами Естественно, если вы берете под инвестицию, конечно, стараться Если вы берете для себя, тоже Понимаете, да? Это одно дело. А если вы берете под инвестицию, то, конечно, надо завязываться с правильными специалистами, чтобы они вас в последующем вели, помогали вам покупать и продавать, и несли за все это ответственность. Все, дорогие друзья, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Увидимся в городе Сочи. Город Сочи – прекрасный город. На дворе у нас конец февраля, начало марта. Вот такая вот красота. Гуляю в рубашечках. Утро плюс 20 уже. Так что, как говорится, купальный, купальный сезон вот-вот начнется. Увидимся. Пока-пока.